собираются ввести аттестацию специалистов и организаций, действующих на рынке архитектурно-строительного проектирования. Такая возможность рассматривалась в ходе заседания рабочей группы по проблемным вопросам строительной отрасли под председательством главы администрации президента Беларуси Андрея Кобякова. Обязательную аттестацию предполагается ввести для специалистов-проектировщиков всех организаций Беларуси и участвующих в проектах на ее территории организации других стран. Норма может быть введена в действие постановлением совмина, проект которого уже практически подготовлен Министерством архитектуры и строительства. В настоящее время аттестации продвигаются только специалисты организации под ведомственным от отраслевому министерству, а сама процедура регулируется внутренними документами ведомства. Кроме того, по поручению главы администрации рассматривается и введение обязательной аттестации всех проектных и строительных организаций. Соответствующее положение и проект постановления совмина также подготовят Министерство архитектуры. По мнению членов рабочей группы, с аттестации специалистов в организации будет ликвидирован пробел в регулировании качества предоставляемых проектировочных и строительных услуг, возникшие в Беларуси после отмены лицензирования в 2011 году. Напомним, этот так называемый пробел возник в ходе политической кампании по либерализации хозяйственной жизни в республике. Отмена лицензирования предполагала создание саморегулируемых организаций и широкое распространение страхования гражданской ответственности участников строительного процесса. Сегодня, впрочем, термин либерализация основательно подзабыт. Первоначально аттестацию специалистов предполагается организовать на базе центра и впоследствии кредитовать другие подобные центры. Один из вариантов создания новой аттестационной организации. По мнению заместителя министра архитектуры и строительства Дмитрия Семенкевича, аттестацию специалистов в организации надо рассматривать в купе создания механизма торгов на право участия в реализации строительных проектов. В частности, профессиональные участники рынка должны будут подтвердить свою финансовую состоятельность. Для этого Андрей Кобяков поручил проработать механизм участия банков в предоставлении гарантий, которые могли бы стать залогом того, что организация способна нести полную ответственность за свои действия, в том числе и финансовые.